В жизни каждого мужчины наверняка встречалась такая женщина, от которой хотелось просто убежать куда-нибудь далеко, желательно на другой конец земного шара, и чтобы больше никогда ее не видеть. Это так называемая токсичная женщина. Я решил с тобой поделиться критериями, по которым ты заранее сможешь определить, что это та самая женщина, которая станет в итоге для тебя той, от которой хочется убежать хрен знает куда. В этом видео мы с тобой разберем чек-лист критериев, по которым можно понять токсичность женщины. Итак, вот эти критерии. Прямо можешь себе взять отдельный листочек и записать их. Ну, во-первых, обрати внимание на ее мимику. Эта мимика все время какая-то подозрительная. Она не натуральная, не естественная. Такое впечатление, что она наигранная. Критерий номер два. Она во всем и всегда видит подвох. Следующий критерий: она тебя пытается подловить на мелочах и во всем тебе не доверяет. Дальше. Она а, серьезно реагирует на твои шутки и ну, не ведет здесь никакого пола для смеха. Она транслирует недоверие. Она пытается тебя спровоцировать, пытается тебя задеять. Дальше она часто использует фразы типа в духе настоящий мужчина либо настоящий джентльмен должен. Настоящий мужчина так себя вести не будет, это не по-мужски и так далее. Следующий критерий: она отказывается выполнять твои просьбы всегда что-то требует взамен, либо просто игнорируют их. Она не принимает комплименты и плохо на них реагирует с недоверием. Также она пытается тебя контролировать, пытается понять, где ты находишься, когда ты вернешься, с кем ты, почему то и так далее. То есть постоянно, знаешь, такой глаз урон направлен на тебя. Она обижается без повода и по поводу, даже маленькому поводу, заставляя тебя испытывать чувство вины она иногда просто тупо тебя оскорбляет и не понимает, что это тебя задевает или понимает, но продолжает это делать. Она во всем видит негатив. Также она обесценивает твои поступки и достижения. Когда ты хочешь порадоваться, она говорит, ну это херня какая-то, это вообще не считается, это мог бы сделать любой другой. В общем, она не дает тебе кайфовать от своих побед, даже маленьких. Она тебе постоянно ставит и Либо так, либо, ну, никак, вообще по-другому. Если ты не поступаешь так, как она хочет, она говорит, все, тогда развод, там, да, Отдельно тумбочка я ухожу. Она тебя оскорбляет, наезжает, а как только ты начинаешь с ней не соглашаться. У нее отсутствует нормальное чувство юмора, и она постоянно тебя ревнует, либо манипулирует ревностью, вызывает это чувство у тебя. Она требует постоянного твоего внимания. Она игнорирует твои хобби, увлечения и интересы, и ее интересует только ее личная Точнее, ее интересует только ее хобби. Шантаж. Это любимый ее инструмент для того, чтобы получать то, что она хочет. Она часто истерит, плачет, проявляет женские слезы, устраивает скандалы, может быть посуду, портить вещи, если все идет не так, как она хочет. Она проверяет твои карманы, твои деньги, твой инстаграм, твой телефон, постоянно контролирует твои переписки. В общем, она не дает тебе свободно вздохнуть. Плюс ты начал замечать, что она постоянно по чуть-чуть манипулирует либо тебя обманывает. Если ты увидел такие критерии, хотя бы половину этих критериев у той девушки, либо женщины, с которой ты начинаешь общение, либо у тебя с ней отношения, либо не дай бог ты с ней уже живешь вместе, мой тебе совет, беги от этой женщины подальше, не усугубляй свою жизнь, потому что такая женщина не принесет тебе ничего хорошего, только одни проблемы, одни страдания, и в итоге тебе придется, ну как минимум, несколько месяцев ходить к хорошему психотерапевту, чтобы избавиться от той херни, которая она тебе вот туда вот в голову, да, понакручивают и понавешивают. И бывают такие женщины, которые просто так еще своих мужчин не отпускают, начинают наяривать, написывать, всячески пытаются выйти на контакт. В общем, если тебе нужна качественная помощь с такой женщиной, тебе уже угораздило с ней строить отношения либо общение, тогда для тебя есть ну, волшебная ссылочка внизу под этим видео. Оставляй заявку и мы тебе поможем, чем сможем. Ну а на сегодня все. Избегай токсичных женщин, и пусть у тебя будет клево. До встречи!